Ч шею вращают, да. С7, С6 там. ты росла, все не думай. Шесть. И давай, да, навстречу жуке. Точно, точно понял? Точно, понял. Давай. О, было! О, ес, было, да? Давай пять. Думаю, ты оставил мою сторону явно. За вторую Я тебе сам был. Обучение скручиванием голов. Ну конечно, нет. Так, давай доверну. расслабил, Почувствую, расслабилась. И там ну, движение да. буквально на несколько градусов. О! Во! Финкл. Было! есть давай пять! Сначала доверни голову, чтобы она туда Состояние. вот ушла. Ниже, ниже, да, ниже, ниже. Ведь работает вот та рука с запястьем. Смотри, вот а вот это кус... только докручивает. Позвоночник. Да, ну с нас позвоночника. Дойти, Дойди вниз, до предела, вниз, куда вниз, дальше не идет. Вниз он не делает, вниз. Вниже, Вниже, ниже, присядь, ниже, присядь, присядь, присядь. Вот. Это на экстензию мы делаем. Угу. Вот и довернул. Было. Перешел через предел, да? Не, не, нормально, нормально, Нет, хорошо. Пор, стол, потянул, потянул. Это вот у нас петля глисона, завешен скулу. Человек держится коленями и производит толчок назад. Тут уже пять раз толкнул. Как... как шея? Слушай, она у меня зашевелилась, она не поворачивалась. Смотри сейчас. Мы... О, на 90 градусов она практически. Она вот так не поворачивалась. Да? После, после глиссе петли. Ну, он вот он... видишь. Расслабил меня. А говорил, зря пришел, зря пришел. А вот здесь у меня была, вот, И боль была уже здесь. Сейчас смотри, вот, коворачик, смотри. Шикарный результат. Смотри, я, такие, я не помню, в последний раз ты поворачивал шею. <с> Нет, ты разговариваешь со мной. Был... В ну, детстве только. А он обманул меня, потому что Опять. Я только натяну, я не буду дергать. А я Да я забыл. Как же, что я не должен. Как дернул и было. все случилось.